ягодиц сегодня мы поговорим о том как тренировать попку дома как сделать ее округлой твердой упругой и приятной не только на ощупь но и визуально сегодняшний комплекс упражнений можно и нужно выполнять дома по нескольку раз в день можно выполнять его где-то раза 4 5 в неделю чем чаще вы будете его делать тем быстрее ваша попа приобретет ту прекрасную форму, о которой вы мечтаете. Для начала нужно сделать необходимый, создать необходимый стресс, чтобы анаболические гормоны начали выделяться в кровь. Так как мы с вами находимся дома, у нас нет возможности приседать со штангой, либо делать становые тяги, что является самым лучшим стрессом, способствующим э, выбросу гормонов кровь. Мы с вами будем делать по старинке классические выпрыгивания из приседа с подъемом коленок к груди. Чем больше вы сделаете таких выпрыгиваний, тем больше гормонов вы, выделится в ваш кровоток, тем больше результат вы получите от последующих упражнений. Тренируя Мышцы ягодиц мы направим те гормоны анаболические, которые мы с вами выделили за счет прыжков, именно в ягодичную мышцу. И потом работать начнут гормоны, начнут работать белки и углеводы, которые вы будете есть, а также жиры. Да-да, жиры нужно кушать. Жиры также полезны, как белки и углеводы. Но не забывайте, что жиры бывают разные. Об этом мы снимем отдельный урок. Самое главное нужно понимать, что жиры, животные и растительные очень полезны. Единственное, что вредно, что катастрофически вредно, это мутирующий жир-мутант, который называется, э, дай бог памяти, транс-жир. Вот. Трансжиры вредны. В России в основном все масла маргарины, кетчупы, майонезы, различные разрыхлители теста состоят из трансжиров. Обратите на это особое внимание. Но перейдем к нашим тренировкам. Нужно будет сделать как минимум три серии из пяти таких выпрыгиваний. Но чем больше выпрыгиваний вы сделаете из серии, тем лучше будет эффект от последующих упражнений. Для начала делайте 3 серии по 5 выпрыгиваний. Постепенно доводите до 3 серий по 10 выпрыгиваний, потом добавляйте четвертую пятую серию. Делается это очень просто. Садимся в присед, касаемся пола руками, мощно выпрыгиваем вверх, отталкиваясь ногами от пола, поджимаем коленки к груди. Раз. Сделав три такие серии, мы создадим стресс для выброса анаболических гормонов. Вы почувствуете, что разогрелись и готовы к тренировке. В бой первое упражнение – приседание. Даже несмотря на то, что у нас нет штанги, нам нужно приседать. Когда мы хотим максимально задействовать мышцы ягодиц, нам нужно расставить ножки по шее, пяточки к себе носочки врозь не очень сильно только и выполняем глубокий присед заметьте коленки идут по направлению носков и встаем не распрямляя ноги полностью напрягая ягодичные мышцы вверху вот сейчас очень важно не расслабляя ваших ягодиц сесть как можно ниже встать и мысленно, ментально создать еще большее напряжение сюда, в ваши ягодицы. Вот так выполняем, можно так, можно так, 15 повторений, после чего 30-40 секунд отдыхаем и делаем очередную серию. Три подходика по 15 повторений. Следующее упражнение. Гак приседания. Действительно, у нас нет с вами здесь, как вы видите, никаких тренажеров, станков. Но мы можем сделать гад приседания, используя стену или косяк. Садитесь, вернее, прижмитесь спиной к косяку. Выставите ножки ступни подальше. Согните их, это стартовая позиция. Опускаемся как можно ниже и встаем. По косяку. Ягодицы напряжены. Три подходика по 15-20 повторений. Используйте какой-нибудь валик или что-нибудь скользкое, скользкую майку, чтобы легко спина скользила по стене или по косяку. Это очень очень хорошее упражнение. Следующее упражнение, которое я рекомендую делать для ягодичных мышц, можно делать с подушкой можно делать лучше со специальным каким-нибудь мячиком. Посмотрите, может, у ваших детей есть какие-нибудь резиновые мячи. Зажимаем подушку или мячик между ног. Сильно сводим колени. Ягодицы и так должны напрячься, но мы еще дополнительно напрягаем ягодичные мышцы. Садимся как можно глубже, сохраняя спинку прямой. Не расслабляем ягодицы. Три подходика по 15 раз. Это очень хорошо грузит ягодицы. Следующее упражнение, которое я настоятельно рекомендую делать, оно также укрепит вашу поясничку статически, но очень хорошо проработает и бицепс бедра, и ягодичную мышцу. Запомните, идеальной женской ножкой считается, если провести вот такую прямую линию квадрицепс, передняя часть бедра, Должна быть одинаковая с бицепсом бедра. Но так как у вас, у всех девушек, квадрицепс в 4 раза сильнее и как минимум в 2 раза больше бицепса бедра, частенько получается дисбаланс. Это еще очень опасно для ваших коленных суставов. Особенно если у вас у кого-то излишний вес и вы начинаете бегать, не укрепив бицепс бедра, это обязательно приведет к травме коленного сустава и к операции. Чтобы этого избежать, в первую очередь всегда начинаете тренировку с бицепса бедра. Это отдельная тема, мы будем снимать об этом видео. Какое упражнение мы делаем дальше? Дальше мы с вами садимся на пол и выполняем очень полезное упражнение для мужчин для профилактики простаты. Советуйте вашим мужьям, друзьям, чтобы они это делали. Но вам, девчонкам, это упражнение поможет сделать ягодицы упругими. Что мы для этого делаем? Напрягаем ягодицы как можно сильнее. Пяточки стараемся держать на весу, но этого практически нереально. Просто стараемся, как будто бы мы хотим их приподнять. И начинаем ходьбу на ягодицах. Делаем 15 раз 20 вперед и 15-20 раз назад. Вот так сделайте 5 раз. Вы с первого подхода почувствуете, э, с первого раза, с первого дня тренировки, насколько укрепятся сразу ваши ягодицы. Следующее упражнение очень-очень хорошее и полезное. Делаем его так же лежа на полу, руки так, можно так, можно в стороны, но самое главное, как выполняем упражнение. Сгибаем коленки и поднимаем бедра вверх, задерживаясь на пару секунд в верхней точке, не опуская бедра на пол. Чем больше вы сделаете таких повторений, тем сильнее загрузите ваши ягодичные мышцы. Следующее упражнение. Упираемся на кисти, можно на локти, так даже лучше. Прогибаемся в поясничке. И начинаем с правой ноги. Поднимаем ногу вверх, пятку вверх. Даже не дополнительно напрягаясь, вы почувствуете, как мощно работают ягодичные мышцы. 20 раз для одной ноги, 20 раз для другой. И сразу же 20 раз для правой ноги. Потом еще раз для левой. И еще разочек, одну из серию из 20 подъемов для правой и для левой. У вас получится 3 рабочих подхода на каждую ногу. Это комплекс из упражнений, которые в основном направлены на тренировку ягодичных мышц. Сейчас я покажу еще одно. Завершающее упражнение нашего с вами комплекса называется плие. Пришло оно из балета, используется в танцах, очень хорошо грузит приводящие мышцы и прорабатывает ягодицы. После этого комплекса, встав вот так, расставив ноги пошире, носочки максимально в сторону, вы уже почувствуете, насколько напряглись ваши ягодичные мышцы. Если у вас есть гантелька, хорошо, если нет, возьмите какую-нибудь бутылочку, поместите ее за спиной и представьте, что вы зажаты между двух стенок. Вот в таком положении, не наклоняясь вперед, вы приседаете, и встаете. Это ментальное упражнение. Нужно делать как можно медленнее, 10-15 раз. Потому что оно задает нагрузку именно ваша голова. Старайтесь напрягать дополнительно полностью ноги и ягодицы. Когда вы почувствовали усталость и сделайте еще 10 быстрых, коротких движений. Это очень хорошо, очень максимально даст напряжение ягодичной мышцы. У кого остались силы, могут сделать следующее движение. Можно встать таким образом и отводить ножку как бы в сторону и немножко назад здесь нужно сделать два подходика, три, но на максимальное количество раз с задержкой в верхней точке. Вот так мы тренируем с вами ягодичные мышцы. У кого появятся вопросы или какие-нибудь замечания по данному виду? пишите пожалуйста в комментарии, мы рассмотрим, по возможности ответим на каждый вопрос. И как всегда, после тренировочки, Прокачайте ваш...